Всем привет! С вами Янина, и сегодня мы поговорим о цифровом минимализме. а недавно открыла для себя топового американского блогера Метта Довелла, который рассказывает об основных правилах цифрового минимализма. и Оказалось, что уже несколько лет я, по сути, внедряю эти правила, а сейчас на карантине особую актуальность приобретает зависимость от соцсетей, или тайм-менеджмент, или там «Мое идеальное утро». И сегодня в этом видео я как раз хочу поделиться с вами своими пробами и ошибками, как я в своей жизни отстраивала этот цифровой минимализм. Поехали! Я помню начало своего дня, когда я перестала ездить на работу и стала предпринимателем, они приблизительно были одинаковые. То есть я утром только просыпалась, продирала глаза, и что первое я видела, конечно же, это телефон. И я брала телефон и начинала проверять письма, сообщения, что ко мне пришло. А если вдруг еще это были какие-то рабочие конфликтные вопросы, то мне приходилось просто утром сидеть, брать там компьютер или в телефоне и дальше продолжать углубляться в рабочие вопросы прямо с кровати. И в какой-то момент ты понимаешь, что уже проходит там час-полтора, а иногда это засасывает просто на два часа, ты лежишь голый в кровати, еще не поднял свою попу, и а, просто проверяешь и проверяешь, дальше уже уходишь куда-то далеко в соцсети. И такие утра, два часа в обнимку с любимым телефоном, который а, тебя полностью истощает и погружает в какой-то непонятный, ненужный тебе мир, он настолько меня высасывал, что буквально уже через а, 2-3 часа я... Чувствовала полностью истощение И у меня не было вообще никакого желания что-либо делать А когда ты предприниматель, ты просто не можешь себе позволить такого состояния в течение дня Утро – это самое эффективное и самое полезное время для того, чтобы наполнить себя энергией по максимуму. И тогда в течение дня мы реально можем быть энергичными, мы можем быть реально полезными людям. И после такого опыта я решила для себя создать правила пользования телефоном во благо себе в первую очередь. Итак, что я делаю? Первое правило. Я обязательно отключаю телефон на авиарежим ночью. И кто-то может со мной поспорить по типу того, что ночью я кому-то очень сильно понадоблюсь. Но я вам хочу сказать честно, что уже за много лет такой практики и такого правила никому ночью я прям так срочно не нужна была, и все вопросы всегда можно было решить с утра. Это правило номер один. К телефонным звонкам уже можно подходить тогда, когда ты проснулся, когда ты сделал какие-то практики, когда ты а, понял, как минимум, кто ты в этом мире, когда ты поприветствовал солнце. И я для себя сделала такое правило номер два. Это я не включаю телефон в идеале первые два часа после пробуждения. Потому что два часа, это время для меня, для того, чтобы осознать, для того, чтобы наполниться энергией, для того, чтобы сделать йогу для того чтобы сделать массаж лица для того чтобы просто как минимум насладиться этим утром и тем что вот мы снова родились снова проснулись мы снова дышим и мы снова радуемся этому миру и когда я уже после такого утра нахожусь в ресурсе и наполненной энергией только тогда я включаю телефон потому что именно тогда я могу быть реально полезно и ценно людям потому что как может быть по-другому именно э, в тот момент когда я уже вот чувствую себя действительно наполненной окей okay, допустим я провела свое идеальное утро, я выключила на ночь телефон, я первые два часа его не включала, я посвятила это утро себе. И тут наступает время Че, когда я начинаю включать свой телефон. И здесь иногда можно накосячить, работая с соцсетями и настолько высосать себя информационной, этим информационным мусором, что через несколько часов у меня бывало ощущение полного истощения. И сейчас я поделюсь с вами лайфхаками, что я делаю, чтобы все-таки этого не произошло. В прошлом году мне вынуждено пришлось создать такое правило взаимодействия в соцсетях. Почему? Потому что, когда ты включаешь телефон, то тебе начинают писать со всех вообще мессенджеров. То есть, что у нас сейчас? телеграм, ватсап, вайбер, Messenger в фейсбуке, Facebook, Facebook, Skype, вичат, что там еще, Instagram, YouTube, И весь этот информационный шлаг начинает на тебя просто обрушиваться с какой-то огромной скоростью. И я в какой-то момент заметила, что когда я погружаюсь в какую-то работу, то э, я просто не могу ее довести до конца, потому что меня все время отрывают вот эти вот сообщения в этих группах постоянные. И э, я заметила, А, что я не могу сконцентрироваться, и Б, я просто становлюсь немножко дерганая от э, всех этих сообщений, которые тебе приходят. Итак, что я сделала? Я в первую очередь поставила на бесшумный режим э, все... Э, Телеграм-чаты и любые чаты, которые у меня есть в разных соцсетях. Это первое. А второе, что можно сделать, это выключить уведомления, чтобы, допустим, там тебе приходит какой-то там лайк или комментарий там в Фейсбуке или в других соцсетях, и тебе все время вылазит на рабочий стол твоего телефона уведомление о том, что там Вася Пупкин поставил тебе лайк или прокомментировал. И когда ты занимаешься какими-то делами, то даже вот такое вот сообщение о том, что тебе поставили лайк, оно волей-неволей затягивает тебя в телефон, чтобы посмотреть или там комментарий посмотреть, какой же там комментарий тебе написали. И когда ты находишься, допустим, в офисе, то у, ты, у тебя есть какая-то субординация, то есть ты понимаешь, что у тебя телефон отложен где-то подальше, и а ты понимаешь, что это как бы личное, я отвечу потом, там, допустим, обеденное время а когда ты сейчас находишься дома на карантине и у тебя есть доступ 24 часа к телефону то соответственно как бы ты можешь спокойно в любой момент посмотреть эти сообщения и а, я столкнулась с этим когда перестала работать в офисе и когда стала предпринимателем то есть а, для меня важное правило сейчас это выключить все возможные уведомления но если ты, допустим, занимаешься личным брендом или у тебя бизнес-аккаунты в соцсетях, то в любом случае правила такие, что тебе необходимо отвечать на комментарии и это вообще нормальная практика общения с людьми, когда тебе кто-то написал, ты отвечаешь и я создала себе еще одно правило, то есть утром, когда я планирую свой график, я планирую час утром и час вечером на общение в соцсетях и на ответы в комментариях, там, на просмотры допустим тех людей, которые меня вдохновляет и так далее и тому подобное то есть я к этому отношусь как к работе по сути то есть я час утром и час вечером я сажусь и в это время я полностью погружаю в соцсети и тогда соцсети в моей жизни становятся органично тогда они меня уже не выбешивают и тогда как бы у меня с ними происходит слаженная работа. Также я создала правила Общение в рабочих чатах, с которыми с вами поделюсь. Это единственный чат в телеграм-канале, который у меня стоит на активном режиме, и мне приходит уведомление. И э, люди, которые в этом чате, э, они не захламляют э, этот чат ненужной информацией и просто говорили. И соответственно, когда мне приходит такое уведомление активное, я точно знаю, что это связано с моим бизнесом, что мне нужно оперативно ответить. И мне, соответственно, приходит уведомление, я быстренько ответила оперативно и пошла дальше заниматься своими делами. Второе правило, также есть рабочие чаты, где больше идет там общение, вопросы и так далее и тому подобное, что-то несрочное. И мы договариваемся, допустим, что завтра в 10 часов утра я буду отвечать на вопросы. И тогда люди, они кидают свои вопросы, сообщения и все знают, что, допустим, в 10 часов я начну отвечать. И для этого не обязательно созваниваться, а для этого также можно использовать соцсети. И благодаря таким коротким и несложным правилам, по сути, соцсети для меня сейчас это очень качественный и полезный инструмент взаимодействия с людьми, а не высасывание энергии, как это было в самом начале. Ну что, друзья, мой день стал более продуктивным. Я осознанно нахожусь в соцсетях, и будет здорово, если вы поделитесь в комментариях под этим видео, что вы делаете, чтобы ваш цифровой друг не высосал вас полностью энергетически. И если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на канал, нажмите на колокольчик, чтобы следующее видео пришло вовремя и вы его не пропустили. До скорой встречи!